Добрый день, дорогие друзья! Наша постоянная зрительница из Омска пишет, В последнее время меня постоянно одолевает чувство тревоги за себя или за своих близких людей. Несмотря на то, что в семье и на работе все складывается хорошо, я довольно легко впадаю в панику. Как мне снова обрести душевный комфорт? Ну, не секрет, что вся наша жизнь... Наполнено стрессами как положительного, так и отрицательного порядка. И порой даже самая незначительная проблема или несходная ситуации могут спровоцировать с собой чрезмерный взрыв эмоций или нервные потрясения. Многие из нас постоянно находятся в состоянии беспокойства, и как только решается очередная проблема, мы снова начинаем беспокоиться о чем-то другом. Итак, день за днем человек поддается дурной привычке попусту переживать, которая отнимает силы и лишает радости жизни. И хотя невозможно полностью исключить неприятные ситуации, нам все же под силу сделать жизнь более яркой и праздничной. Главное не ждать мгновенного эффекта, а постепенно двигаться к своей цели. Что можно посоветовать в вашем случае? Первое. Ограничьте просмотр телепрограмм негативного характера. Их по-прежнему много на отечественном телевидении и в интернете. Знакомьтесь с материалами позитивной направленности. И тем самым вы сделаете первый шаг к сохранению душевного комфорта, а вскоре жизнь предстанет для вас в своем позитивном свете. Второе. Как известно, короля делает свита. Поэтому старайтесь быть ближе к своей семье, чаще общайтесь с родными и друзьями, избегайте людей конфликтных и завистливых. Третье. Будет замечательно, если вы сможете наладить постоянное общение с теми из вашего окружения, кто счастлив сам и умеет дарить хорошее настроение собеседнику. Ведь общение с оптимистами помогает преодолеть плохое настроение и чрезмерную тревожность. Четвертое. Учитесь эффективно расходовать свое время и решать имеющиеся проблемы. Для начала было бы неплохо отразить на бумаге то, что вас беспокоит. Затем напротив каждой проблемы напишите то, что вы можете сделать. Запланируйте, когда вы это сделаете или приступайте к решению задачи немедленно. Все запланированные дела заносите в ежедневник. Как только эти дела будут завершены, непременно вычеркивайте их. Такой подход избавит вас от беспокойства, вызванного неразберихой и страхом перед ворохом дел, который на поверку оказывается не таким уж страшным. 5. Не забывайте о хобби. Поначалу избегая экстремальных увлечений, как то парашютный спорт, дайвинг, пейнтбол и так далее. Любое приятное домашнее занятие позволит вернуть эмоциональное равновесие, а это уже заметный шаг на пути к заветной цели. Шестое. Поскольку многие жизненные ситуации схожи, зачастую меняются лишь имена и даты, старайтесь сделать из них должные выводы, чтобы впредь не допускать их или не переживать понапрасну. Седьмое. Не забывайте об аутотренинге. Сейчас в интернете и специальной литературе имеется достаточно информации о методах обретения уверенности в себе и улучшения своего психологического состояния. 8. Активно работайте над своей самооценкой, ничто так не повышает ее, как желание и умение быть полезными для других людей. Помощь ближнему, находящемуся в трудной ситуации, участие в добрых делах – все это, несомненно, будет способствовать укреплению веры в себя и в свои силы. И девятое. Если чувствуете, что не справляетесь с ситуацией сами, непременно обратитесь за помощью. К опытному психологу или психотерапевту. Их профессиональная помощь позволит быстро справиться с душевным дискомфортом. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, и мы обязательно обсудим новые интересные темы. Всего вам доброго!